Вот панорама озера Белое в Обалонском районе города Киева. Это излюбленное место отдыха оболонцев. и летом и зимой. Вот зимой на льду играют детки, катаются на коньках. Там два рыбака. Вон еще группа детей на берегу. Но видать дымок. Там готовят шашлык. Здесь тоже вот шашлычок на подходе. Вот там вот на юго-западном берегу песчаный пляж. Летом он заполнен отдыхающими. К сожалению, на западном берегу уже поставлены 4 16-этажных высотки, которые перекрывают доступ солнечного света в вечернее время на пляжную зону. Но ну вот еще на южном берегу пока еще расположен фитнес-центр Аквариум. Ну, это такое двухэтажное здание. Так вот, Наш городской мэр, чемпион мира по боксу, гражданин Германии Виталий Кличко разрешил на месте аквариума на южном берегу этого озера построить четыре 32-этажных здания. Сами понимаете, что солнечный свет, они полностью перекроет его доступ на пляжную зону. То есть пляжники солнца уже не увидят. Неужели так заботятся власти Киева о быте и здоровье киевлян? Ну, естественно, сами-то они отдыхает где-то там на Багамских островах и старается поближе к первой линии. А здесь ну, обычным гражданам, конечно, они перекрывают доступ солнечного света на пляж и лежите, загорайте себе в тени. Хочется сказать, что, конечно... Если совесть у этих людей, которые так поступают с киевлянами. Но о совести тут речь не идет. Речь идет о больших деньгах и о реальном противостоянии жителей 9 -го микрорайона города Киева и Киевсовета На сегодня. Открыто административное производство по иску против решения Киевсовета 31 августа 2001 года об утверждении детального плана территории застройки 9 микрорайона, которым разрешено строительство 32-этажных высоток на южном берегу. Озеро. Жители надеются, что судебная власть Украины все же защитит их права от денежных мешков, засевших в Киев Совете. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Наталья. Вы живете здесь, на Абалоне, Да. В девятом микрорайоне. Да? Да. Вы отдыхаете здесь летом на берегу озера? Обязательно. У меня двое маленьких деток. И загораете, и купаемся, да? И купаемся. И купаемся. И плаваем. Вы знаете, что Киев Совет запланировал строительство на месте аквариума? Четыре. 432 двухэтажных высотки. Ужасно. Как вы к этому относитесь? Ужасно. Вы против? Да, конечно. Конечно, против, да? Конечно, против. Спасибо. Был же ж генплан, утвержденный там в какие годы. А теперь на это все плевать хотели. Извините, конечно, за подробности, но это с песни слов не выбросишь. Это ужасно. Угу. Будут каменные джунгли. И все. Здесь делать будет нечего. Спасибо. Вот так вот реагируют киевляне на плановое уничтожение пляжного отдыха на Обалоне на берегу озера Белое в Киеве. Вот этот наш прекрасный пляж. И его хотят закрыть от солнца